что мне хочется разгоняться О! Адреналин сейчас там у него Ну, он быстро взлетел, да? Махом вообще взлетел, ну там да, буквально 30 метров каких-то. Так он вот только газу дал, и все, и полетел. На рыбалку, да? И летать!